Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Шепчик Дели. В этом видео расскажу про новый интересный проект, на котором можно будет неплохо так заработать. Проект открылся 16 числа, то есть совсем свеженький, совсем недавно. Проект называется у нас Dimos, то есть там Dimos Pay. Что у нас по проекту? По проекту у нас получается вообще алгоритм у нас X11. Можно зарядить на эсхэйш, у кого есть асики, можно на асиках попробовать. Так как э, сейчас там на старте сложность неплохая завалила. То есть с картами сейчас пока то нечего суваться. Что еще хотел сказать. Э, если эту монету где-то достали, либо там майнили, либо, не знаю, купили. Э, то есть 1000 монет нужно на мастер-ноду. На самом старте сейчас мастернода окупится буквально за, не знаю, за два дня, это максимум три. То есть, если у вас есть монеты, зарядили мастерноду, сразу же за там тысячу монет да, вложили, отбили сразу же через два дня и еще столько же. В общем, как бы на этом уже можно будет неплохо заработать. То есть, проект, скоро появится на бирже, до того момента, пока он еще не появился можно там поучаствовать в каких-нибудь баунти, в немного получить монет и, скажем так, на этом потом заработать. Что у них тут вообще? У них дорожной карте у них типа старт, э, листинг, они хотят на стококсченч, крипто брач. Посмотрим, какая из этих бирж будет первая, что первая, что вторая, довольно-таки хорошие биржи, торги там идут хорошо. То есть, я думаю, если Скоро залистятся, то, в принципе, можно будет потом хорошо, за хорошую цену еще и слить монету. А, также, что нужно, чтобы сортануть? Здесь у них есть, если кто-то себе мастер-ноду будет ставить, тут есть тоже, как установить мастер-ноду а Мужики, Мужики, вот, пока времени у меня не хватает, ну постараюсь -таки в ближайшее время снять видео с мастернодами, Как там ее активировать, как ее настроить. В общем-то, ничего сложного нету. Можете скачать себе кошелек. Допустим, скачали кошелек себе под Windows. И чтобы его запустить, чтобы он начал синхронизироваться, нужно добавить одноды. Как их добавить? Вот кошелек. Допустим, скопировали вот эти вот одноды. Нажимаем инструменты. Нажимаем открыть файл кошелька. Нажали. Здесь убираем галочку, чтобы, не, ну, чтобы всегда не открывался с помощью блокнота. Файл конфигурации. Нажимаем блокнот. Нажимаем ОК. И вписываем туда вот свои вот эти вот. Одноды. Одноды вписали. Закрыли. Кошелек перезагрузили. И все. Он потом обновляется. И статус сети сразу же. ну Все синхронизировано. Все работает как надо. Ну, в общем как бы на этом все. Можете зайти в Дискорд. Там как раз и поучаствовать в Баунти в Аирдропах. Так что, я считаю, что на этом проекте можно неплохо так заработать, буду тоже суетить себе монеты. Наверное, NightsHash ненадолго подрублю, попробую, посмотрю как будет получаться. В общем, просто проект новый, вот я вам дал как бы идейку, можете подумать, тем более скоро будут довольно таки, ну, сами понимаете, неплохие биржи. Так что, на этом пока у меня все. У вас идейка для размышлений есть, можете стартовать. Так что давайте, мужики, поддержите видос лайком, подпишитесь на канал. А на этом пока у меня все. Давайте всем удачи, всем пока.